Привет! Сегодня я представлю романтический отель в горной долине Пунакха. Этот отель в Королевстве Бутан в Южной Азии представляет собой небольшое и уютное убежище для путешественников. Гостиничный комплекс состоит из девяти номеров в главном здании с видом на холмы и двух отдельно стоящих частных вилл, оснащенных современным оборудованием. Он расположен на уединенном холме с живописным видом на пейзаже дикой природы, ухоженные сады и изумрудные рисовые террасы. Красивое строение в стиле дзонг обладает собственной поляной с цветущими гортензиями и рододендронами, к которым прикреплен специальный дворецкий. У постояльцев есть эксклюзивный доступ к самым знаменитым ландшафтам страны и историческим памятникам, включая храм Божественного Безумца и крепость-монастырь Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие наши плейлисты по ссылке в описании.